Здравствуйте, мои подписчики! Сегодня хочу записать для вас большое видео про то, как я проходил ассестмент-центр в компании Марс. Это было в конце октября 2012 года. Но только сейчас у меня появилось немного свободного времени, чтобы обобщить эту информацию и представить ее вам. Более подробно я Расскажу с помощью презентации и записи, которую я сделал примерно через год после того, как проходил ассессмент. Меня попросили люди рассказать, как это проходит. Я записал, но тогда я это не выложил. Сейчас я это оформил и предлагаю вам. Резюме, как бы сказать, разместил в интернете, звонят, типа, алло, вот как вы, там, хотите работать как у нас? Я говорю, да, хочу. Ну, давайте поговорим. Ну, вот так говорим, говорим, говорим, говорим. С одной час поговорил, с другой час поговорил, с третьей час поговорил. Ну, вам перезвоним. Все. Ну, И да. до сих пор перезвоним. Перезвонили только, наверное, из, с, -то, из шести компаний, из Думы. Из Марса, на... я на Марс ездил в прошлом году, на <связать> <связать> <связать> ну, Марс, ну, этот, с Баунти, Вступина, да, вот там, и я приехал, меня вот вписели в домике на территории завода, вот. от завода у них, наверное, не знаю сколько, в общем, от домика до проходной идти 15 минут, таким хорошим шагом, таким, ага. это у меня от дома до центральной площади столько идти 15 минут. И там у них был так называемый assessment center. Mm. Ну, центр помощи э, поступающим на работу, ну, типа того. У нас там mm. было трое таких дураков, которые хотели устроиться на, на должность инженера по надежности. И у нас было четыре задания. Первое задание, мы должны были показать презентацию. Роль инженера по надежности в работе производства компании Марс. Ну, название такое. Презентация должна быть по-английски. А докладывать это уже по-русски. Причем задание выдать за неделю. Главное, это все собрал, всю информацию, чтобы не переводить термины. Mm -hmm. Самое главное термины, чтобы не переводить. Я так примерно знаю, как они на, на английском звучат. Mm -hmm. Вот. И я прямо текст на, на, на, на презентацию накидал на английском языке. Кое-что от себя по-русски придумал, перевел в Google. Google Translate туда-сюда, поправил. Mm -hmm. У меня 10 слайдов оказалось всего. Я вообще по правилам у них максимум на доклад 10 минут. Да. Я, я уложился в 6. О. У меня было... Страниц 5 у меня было текста, ты, ты который я, я должен был рассказать. Я его за день... Ну, я, я приехал за день, в воскресенье, угу. и я пока в домике жил в этом, я репетировал, выходил... Учил, у меня своя система запоминания, вот, и я по этой системе учил на, накладывать текст на презентацию. У меня а -а. отдельно были распечатаны слайды, отдельно распечатанный текст. И я, у меня, допустим, первый слайд, у меня на, на первом слайде я себя подставляю, то есть у меня это фамилия моя, а -а. На, на какую должность я иду и так далее. И я, как говорю, у меня первый слайд – это столб. И я на, на этот столб начинаю нанизывать текст во, во, а -а. в воображении. Ну, такая система запоминаний просто. Вот. Маними... Ну, точно манималист. Да, и второй... Primera... <shire> второй слайд. Это у меня, этот, äh, забыл, ну, <spany antidemcs> э -э как ее, Двухколесная что-нибудь, не знаю, там. Ну, велосипед хотя бы, да. Вот, потом э третий, треугольник. Потом четвертый, табуретка. Вот. На цифру 5 я представлял утюг. Можно представлять также, например, такие вещи, как экскаватор или одноколесный велосипед. На цифру 6 просятся игральные кости и шестеренки. На цифру 7 коса и клюшка для гольфа. На цифру 8 снеговик и, например, бабочка. На цифру 9 лейка. Перевернутая лейка, когда ею поливают грядки, и головастик, и запятая. И когда я запоминал, я нанизывал на каждую из этих опор, потому что называется это метод опор, потому что мы используем предметы в качестве опоры для запоминания. Опоры, то есть подпорки, которые позволяют нам потом, эти предметы позволяют нам потом легко вытаскивать то, что мы на них нанизали. Ну и так далее. То есть я на, на, накладываю на, на, на каждую цифру, накладываю э, образ и таким образом запоминаю. А потом я потом, когда я пришел уже на место, а, нет, была, была, была, была, была, была, была засада в моей, в моей презентации, в одном из пунктов, не помню, тот в шестом, тот в седьмом, у меня были еще подпункты. Mm -hmm. То есть мне надо было придумать вот к этому шестому. А шесть а, это, холод, кто, а 6, это будет, так не хватило, да? Да, то есть да. У меня, и я, и я начал на не придумывать еще что-то, чтобы мне успеть на ней эту презентацию чтобы она шла последовательно. Короче, а -а -а. крышка съехала, и я в этот день заснул. Просто меня разбудил сотовый телефон на этот звонок. Будильник. И я пошел. И когда я уже пришел, я уже начал эти образы снимать. А получается так, что конвертация образов в текст порежет. Правильно? Правильно. Соответственно, слова, которые были написаны в тексте, они немножко разошлись с тем, что я рассказывал. Последовать нельзя, все только на память. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Гончаровский. Представляю вашему вниманию презентацию на тему «Роль и основные задачи инженера по надежности для обеспечения надежности фабричного оборудования». Для любого производственного предприятия важно поддерживать ритмичность выпуска готовой продукции. Современный уровень развития технологий переработки пищевого сырья и необходимость обеспечения безостановочной работы поточных линий предъявляют высокие требования к надежности оборудования, а также к эффективности и экономичности его работы. Надежность оборудования базируется на обязательном применении новейших средств методов контроля и наладки оборудования кондитерских фабрик и требует комплексного подхода к решению инженерно-технических проблем. Без четкого представления о текущем состоянии оборудования невозможно сказать, насколько это оборудование соответствует требованиям надежности и долговечности. В связи с повышением сложности технологического оборудования, моя роль как инженера по надежности заключается в том, чтобы обеспечить комплексную и своевременную диагностику текущего состояния оборудования, его техобслуживания и ремонта. На основе моего инженерного опыта могу сказать, что потеря работоспособности является следствием одновременного воздействия случайных внезапных повреждений и постепенных процессов изнашивания и старения деталей оборудования. Я считаю, что целью моей работы является управление техническим состоянием оборудования для достижения высокого уровня готовности к работе, работоспособности в процессе эксплуатации, снижение отказов при минимальных затратах как времени, так и средств на выполнение технического обслуживания и ремонта. Я считаю, что основными задачами инженера по надежности – Являются своевременное обнаружение дефектных деталей и узлов на работающем оборудовании, своевременное проведение техобслуживания и ремонта, обеспечение технически грамотной эксплуатации. Я думаю, что прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить, какие детали требуют замены. Для их обнаружения мы применяем инструментальную диагностику и методы неразрушающего контроля. Из опыта могу сказать, что не следует запускать обнаружение и устранение дефектов, поскольку не устраненные дефекты склонны накапливаться и вызывать более значительные повреждения. Для исключения накопления дефектов мы проводим сбор и анализ статистических данных по дефектам и отказам. Это позволяет на ранних стадиях находить и устранять корневые причины их появления, тем самым повышая надежность оборудования. Поскольку осуществление работ по повышению надежности не должно влиять на работу поточных линий, мне необходимо находиться в постоянном контакте с производственными участками и совместно с его работниками планировать и корректировать графики ремонта в соответствии с планом по выпуску готовой продукции. План ТОИР Позволяет определить потребности в запасных частях по количеству и ассортименту и поддерживать их запас на складе в актуальном состоянии. Для достижения технически грамотной эксплуатации необходимо поддерживать в актуальном состоянии техническую и эксплуатационную документацию, а также обучать персонал безопасным и сохраняющим приемам работ. Выполнение ремонтных работ, которые нецелесообразно выполнять силами предприятия, можно осуществлять с привлечением подрядных организаций. Бюджетирование – это еще одна из сторон деятельности инженера по надежности. Составление бюджета ТОИР позволяет понять, во сколько обходится техобслуживание и ремонт, спланировать финансовые расходы на будущие периоды. На практике. Иногда обращают основное внимание на совершенствование основных узлов изделия, опуская из виду, что причины ненадежности и Последующие последующей аварии могут быть конструктивные узлы, носящие, казалось бы, второстепенный, вспомогательный характер. Обычно на высокую надежность рассчитываются именно основные узлы, основное оборудование. Определение фактического состояния вспомогательного оборудования наряду с определением фактического состояния основного позволяет сократить аварии. Использование современных средств подготовки организации ремонтных работ, таких как предремонтная диагностика, превентивная замена узла, выработавшего свой ресурс. Контроль качества выполнения ремонтных работ позволяет обеспечить безостановочную работу оборудования и увеличить его надежность. В настоящее время существует четыре системы организации ремонтных работ. Из них. Самыми перспективными являются обслуживание по фактическому состоянию и проактивное обслуживание. Постепенный переход от системы планово-предупредительного ремонта к этим системам приведет к минимизации отказов и сокращению срока вынужденного простоя. Я представил свое видение по вопросу «Роль и основные задачи инженера по надежности». Считаю, что мои знания и опыт позволяют мне успешно справиться с работой инженера по надежности компании Марс. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. А вот это был первый этап. Все приготовили, мы трое приготовили презентации, мы их рассказали, все перерыв. Я mm -hmm. пошел гулять. Там, где можно было погулять, у них там... Uh. Нашел где там вода? Я там, наверное, у них, наверное, литр-два выпил, пока там был. Жарко. Просто жарко, душно у них. я не могу в такой жаре находиться. Мне тяжело, у меня голова не соображает. Вот. И я гулял. Смотрел, они работают. Они работают через петь колоду. У них очень-очень-очень узкое разбиение специальности. То есть там буквально вот чуть-чуть. Там очень маленький участок каждый человек отвечает. И mm -hmm. участки перекрываются, то есть дублирование идет. Там, допустим, первый человек выполняет 10, 10, 10 функций, да, второй человек выполняет свои 10 функций, и причем в эти 10 включается одна из первого. Например, mm -hmm. так. Что, допустим, если он ушел в отпуск, то этому перекидывают. Mm -hmm. ну, такая у них структура, ну, что я могу сделать. И получается так, что у них люди, вот я смотрю, вроде работают, смотрю. Трое посреди офиса собрались, ля лясы точно о чем-то непонятном. Вообще, просто трое внутри скучковались. Шолдат, так, солдат, солдат, Ага, вот, вот, да, да, именно так. Я хотел сказать, а ну всем быстро за работу, больше трех не собираться. Вообще, ну как, я работал на маленьком предприятии, там, вообще, там, знаешь, чуть-чуть. Не работают. Да, то есть у нас у нас все работают, потому что не, не, не работают. Не, не у работать, все И все. Вот. А тут не стыковка такая в Мазрах у меня. Как так? Как такое может быть? Ладно. Вторая часть. Так, а вторая часть была... Забыл. В общем... А, решить задачу. Нам дали бизнес-кейс. Там, короче, меня порадовало вообще. Я вот только-только закончил читать э, этого, книжку Джека Митчелла. Ой, а как же она называлась? Там э, про, -про, про магазин одежды. Он рассказывает, как, как он строил свою империю одежды. Джек Мичел. Забыл. Mm -hmm. Вообще, mm -hmm. вот он, слава на, на, на название книги. И э, задание было какое. Там у какой-то магазин э, белья. Она продает костюмы, она продает пальто, она продает сборки, она продает рубашки. И данные показатели. Ну, там, какие-то, сколько с чего продано, там, какая выручка и так далее. И вопрос. Она пришла к консультанту, консультант это я. И я должен ей посоветовать, в каком направлении ей дальше развиваться. То есть, что ей нужно сделать? Там, э, производство расширить? Или магазин новый открыть? И <с quería> что, что вы посоветуете? Я... В общем, я сразу скажу, им не понравилось мое решение. Потому а что, на два может затраты, затраты выпуск <со...> <со...> <со...> Да, вот правильно, ты правильно сказал. Нужно было просто посчитать затраты и производство, все. а, -а, -а, а я, да, да, правильно, матрицу товара, правильно. А я же, как сказать, у меня мозги уже переключились. Ну да. Я, вот я же год вот не работал с ноября 2011. Я читал книжки по бизнесу, по маркетингу, по управлению. Вообще. Oh, и this. у меня мозги перестроились. Я, как бы, уже в производстве я не. Как бы. Неохота мне как бы, туда возвращаться было. И mm. я им с точки зрения маркетинга это все разложил. Mm. Только Я, я, я, я, я, я, я не стала рассказывать про фронт-энд и бэк-энд. Словами такими простыми рассказать: вот есть товар дешевый, футболка, да, его продают там на такую-то сумму. Я считаю, что за, за, за, счет этого, за счет этого товара, за, за счет того, что они ищут этот дешевый товар, да, и можно это сократить и выпускать костюмы на, на, на том же самом оборудовании. То есть, ну да. Вот, Соответственно, я б, б, б, б, беру расчет, рассчитываю, сколько это будет продаваться и так далее. Даю им раскладку. Соответственно, если они увеличат, и мысль какая? Чтобы не брать кредит, там была такая завязка еще, что нужно кредит под это а дело по полмиллиона долларов, где-то, в Японии, где дело было. Вот. Я говорю, вот, чтобы не брать кредит, нестандартное решение. Вот мы берем, мы берем, уменьшаем количество футболок, соответственно, выше количество костюмов, и на костюмы, соответственно, у нас больше маржа, мы, соответственно, выигрываем мы получаем наш денежный Все. Им это не понравилось. Потому что ну, я, я, я, я с ними согласился. Я не стал с ним спорить. Ладно, хорошо. Потому что, во-первых, я не, не учел то, что у них э, было не, не производство. То есть они работали всего 15 часов э, в день, а могли работать 24 часа. То есть круглые сутки. Uh -huh. Ну, до смены там опять же идти. Вот, а я, а, я, а я потом, когда они мне на, на, на, на это сказали, я такой, я не соглашаюсь, и говорю, типа, да-да, я согласен, да, можно взять, э, вот мы оставляем ту же самую модель, то есть увеличиваем конечно, костюмов, мы ее в футболке трогаем, хорошо, согласен, давайте так сделаем. И, соответственно, провожу опять расчет, причем, причем, что самое интересное. За все это время, пока я говорил, я прям там у них там у них калькулятор флип стоял, в этой, мы с беседами проводили, и я прям при них, там женщина, ну девушка, я не знаю сколько, может быть 30, ну, моего возраста лет так плюс-минус, и она мне калькулятор протягивает, я его беру калькулятор сам какой то в руке держу, им ну, типа размахиваю, а сам продолжу описать. Мне все считаю, и выдаю им цикл. Просто так Я на них уже не смотрю. Все, я уже вошел, выжил, лежит без всех. ничего не видно, все, все, видите. Я уже здесь сам с собой как-нибудь разберусь. Вот. Вот. И, короче, я вышел от них. Короче, они меня положим 30 минут. На все mm -hmm. на это. и на... <реклама> да. 30 минут доклад. Короче, на 25-й минуте, ну я смотрю на часы, часу, где они меня отправляют обратно в комнату, где мы сидим втроем, типа принеси все материалы, которые у тебя есть, те, которые ты писал, не взял а, с собой. Все, я... все, все материалы с собой беру, у меня там было, я пока готовился, на, на листах А4 надо было все, все, все это расписать. У меня получилось листов 12, а я взял с собой только 2. Два. Два и 2. Все. Вот. А оказалось, что они хотели другого. Они хотели, О. чтобы я посчитал норму прибыли на каждый товар ага. и выбрал из этого товара самый прибыльный и предложил его производить. Понимаешь? Вот. Задача, ну, да, да, да. То есть... А зачем? Вот у меня единственный вопрос, зачем ты вот на эту должность? Тебе же нужно, по-моему, там какую-нибудь технологию производства. Вот. Я потом, когда уже я уже в поезд сел обратно, ну это отдельная история, как я до поезда Я когда уже сел в поезд обратно, такой. Как же. Как же. Как же так? Почему я, инженер по надежности, должен решать задачи экономического плана, который должен решать отдел маркетинга? Ну да. И, -и -я, я такой думал, и, -и, -и следующая мысль. но ну я же правильно им предложил все. Breasts, right? По сути-то, я это правильно, фронт-энд, только я не произносил mm -hmm. эти слова. И потом у меня такая мысль еще раз. А футболки же это фронт -энд? Они же дешевые. Они uh -huh. поставят в магазин. А дальше, когда они приходят покупатели в магазин, продавцы их конвертируют на что-то еще. Апселлы, кросселлы и прочее. Ну, все. как бы я, У меня в голове это все сложилось, так, так что я, а я для себя это, эту задачу решил. А Но именно это было не это. Соответственно, вот. Ну дальше. Значит, все это длилось 40 минут, второй этап. тут. После второго этапа на на нас отпустили поесть. То есть, как я закончил, пошел есть. И давали в столовую 140 рублей карточку, что я могу вот на 140 рублей бесплатно поесть. Я в 140 не вложился, потому что столовая там очень вкусная. Вообще, я там все понабрал. Все там вообще. И откровенно, я, когда вернулся после обеда, я так закимарил так на час где-то закимарил, И приходит эта девушка, она из отдела кадров кадров, а всего было четверо: технический директор Андрей, как помню, вот такой такой мужчина, не знаю сколько лет, уже 40-45 по виду, но килограмм в нем не знаю сколько, ну не меньше 20, вообще потом и двое молодых, один видимо тоже инженер, ну может быть там по модернизации, может быть по механику. Одинаково, на, на одном уровне должности. И мой будущий начальник. Ну, не менее, что он, он называется. Вот. И вот они меня вчетвером выжимали, как, как могли. вот mm. И приходит эта, не помню, как ее зовут, девушка, и она говорит: Ребят, ну, время осталось, вас мало, давайте сделаем коллективный коллективный тур. Что такое коллективный тур? Нас вызывают всех трех. Дают нам задачу, и мы втроем, коллегиально, должны ее решить. Кто из вас, Материна? Скажите, что такое сразу... художник-художник. Да, я сразу такой, так, надо, надо успокоиться. Потому что народ у меня явно из себя, да. спокойно, значит. И сразу себе установки дают: Значит, не перебивать, просить прощения, если перебил, ну и так далее. То есть, все вот эти установки, чтобы для нормального общения, чтобы они стали в голову. Вот. И. Пошли, сели напротив них, и нам дают задачу. Три Ах. человека. Мы должны защитить их права. То есть, каким образом? Это называется зарплатный комитет. То есть, мы собираемся и решаем, кому повысить зарплату, а кому не повысить зарплату. И нам дают условия. Там, допустим, мэри, она прошла обучение у меня было мой, мой, мой, моя была протеже мэрия она прошла обучение она э, проявила себя на, на, на последнем рабочем на за последний месяц очень хорошо она дала там, прибыль плюс 10%, э, плюс 10 производительности и так далее. ну и такие все показатели ну которые объективные вот. mm. и э, есть э, зарплатный фонд и таких человека три там был охранник э, тоже с показателем со своими то что он помог э, разработал систему предотвращающего раствора на предприятии и предложил ее руководству. И еще кто-то, какой-то менеджер из какого-то отдела, тоже тоже показатели. И вот мы должны были там и, и заплатный фонд, премиальный фонд. Там 5, 500 по-моему, где-то было фунтов. Mm -hmm. Все фунт. Я не знаю почему, но не суть. И нам нужно было распределить, как бы сказать, разработать систему распределения этих премиальных по этим показателям. И мы начали обсуждать. Причем, говорили двое. То есть, там были два Юра, не помню, как их второго зовут, но неважно. Вот они вдвоем на начали обсуждать. Я молчу. Я молчу. Тут один из них говорит, давайте мы э, посмотрим, ну, кого мы оцениваем. То есть, э, какие... Давайте хотя бы зачитаем, как зовут наших кандидатов. А время, а время ограничено. То есть, нам на обсуждение дается 10 минут. 10 О. минут. То есть, это вообще... -то очень мало. Я говорю, я такой говорю, да, да, конечно, называю по имени так, Сергей, да, Сергей, давай, это, я, я согласен с вами, давайте э, за, за, за, зачитаем, как, кого мы. Я начну первый. Я начинаю читать. Я прочитываю буквально две строчки. Просто вот. Из этого всего. Нет, нет, нет, нет, Юра меня перебивает. Типа, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий, давай, давай, я, я вот сейчас формулу придумал, давай мы ее посчитаем, Я, я замолкаю. Но если бы установку дал, не спорить. Все. Я замолкаю. Хорошо. И выкладываю свои файлы на стол. Просто смотрите, умеете читать вверх ногами текст. <свист> а еще одно, какая я я, я, я частично могу вверх ногами текст читать. То есть, если он просто лежит. И я такой в, начале, в самом начале, когда две минуты было, еще пока все не могли понять, что она делает, я увидите, поглядел какие у них эти показатели, какая, какая зарплата у одного, у другого, какую премию он получал в прежних периодах и так далее. И я понимаю, я, я, я же подглядел, и я понимаю, что у моего кандидата шансы ноль на, на, на эту премию. Потому что мой кандидат самый-самый лучший из трех. И что ему премию не так, не самый лучший, а тот кандидат, которому премию уже давали. В прошлом месяце там, или на, на прошлом зарплатном комитете и так далее. То есть, как бы, не положено есть. или там Маша, не помню. И я понимаю, что мне вообще лучше заткнуться и молчать. То есть, то есть, мне, мне просто не, не, не, не, вообще не рядом моя, моя звезда здесь. Я с Юро соглашаюсь. Ладно, считай, давай. Он начинает считать. Он начинает считать. А у меня уже листы исписан. Ты То есть я решил. подсмотрел, не-не-не, я, я просто выписывал все показатели, которые у них на листах, я себе выписал, ну, подсмотрел, выписал, все. И я смотрю на этот лист и понимаю, что Юра не прав в своей формуле, ну, чисто по, по логике, по-житейской. По и я пишу для себя, так, допустим, Маша, твои точки, Мария моя, там, Джон, там, охранник этот, и э, кто там еще, там, Смит, неважно, пишу эти имена, и сверху ставлю коэффициент. Как, как бы я разделил. И у меня получается, там, допустим, одна пятая Мэри, одна там, третья, это там Джону и остаток там охраннику. Ну, примерно так. Вот. И получается, что охраннику мы, мы должны заплатить половину из этого всего э, этого котла, премиального. Примерно там, плюс-минус, там уже 45%. Так. Какой и правильный я... ответ. Я, я, я, я до этого дойду сейчас. Это, это, это четвертый этап. этап. Правильный ответ четвертый этап сейчас. Это очень интересно. Ты знаешь, когда в этом участвуешь, то интересно именно проходить вот, по отсечке. Прошел один этап. Тебе сказали, давай дальше. Что а, так далее, так далее. Лузеры есть на каждом этапе. Вот, да. Нужно, они отвечали себе что э, оценки свои давали, у себя в блокнотчиках ставили, каждый четырех. Но нам ничего не говорили. И что О, получается? Да. Мы подходим, Юра начинаем читать по этой формуле. Я ему подсказываю, что туда нужно добавить. Тогда. То есть я, я участвую в процессе, да, показываю, что им это интересно. Вот. Они это любят, эти HR. -ы. Чтобы был командный, командный дух, коллеги альность, там все такое прочее. Я же книжки читал, я же знаю. Не зря книжки читал. И... Он начинает считать. И он поставляет свои данные, и у него получается там что-то плюс 50%. То есть мы должны отдать вот этому человеку, за которого это Юра, мы должны отдать половину этого фонда. Круто. Вот. И я начинаю по этой же формуле считать свою, свою продаже подопечную, и у меня получается, что она должна, наоборот, вернуть э, премию обратно в Казну. Вот все, что она получала, у нее там премия была, допустим, тысяча фунтов, она должна от этой премии отщипнуть треть, то есть 300 фунтов, и отдать ее обратно на предприятие, вот по этой форме, понимаешь? Я понимаю, нет, а я это считаю в уме, понимаешь? То есть, как я считал во втором этапе в уме все, и здесь тоже. Я Молодец. такой, нет, нет, нет, надо, надо его остановить, а то сейчас вообще никто ничего не получит. Я такой, и и он-то задумывается, он такой говорит, нет, что ты здесь не так. Я ему говорю, да, Юрий, вы, наверное, ошиблись, а, а вот а, посмотрите, вот я предлагаю сделать вот так. И показываю ему свои цифры, которые я написал минут пять назад, ну, про которые я говорил. Да. Там, пятая, одна третья, одна вторая, да, ну, примерно, я. Yeah. Сейчас уже не помню. Говорю, вот, вот так вот, если распределить, как возражение есть у вас. Вот у вас есть возражение вот против вот, э, вот этого распределения. И они начинают обсуждать двое. Не помню что, но начинают они что-то что обсуждать. И тут модератор нашего собрания говорит, сыхи, ля я лю люлю. Все. Mm -hmm. У вас осталось 5 секунд. Выбирайте, кто будет докладывать. Я такое говорю. Я предлагаю, чтобы докладывал Юрий. А он, а он напротив на, на, на меня сидит. Я рукой прям не буду. Я предлагаю, чтобы докладывал Юрий. Он такой на меня. как вот такой, такой удивленный взгляд сделал, я говорю, да. Он так сидел, сидел, сидел, с меня не, не знаю, сколько он сидел, наверное, на секунду, наверное, два думал, как же ему быть. Он... или свою версию толкать, да, или мою. Потому что этот третий, он вообще ничего не предложил. Конкретного. Вот. Кроме того, чтобы посмотреть, э, про прочитать всех кандидатов. Вот. И он начинает говорить, рассказывает все, что вот мы рассмотрели, ну, ты про вся водная часть, потом я, мы, мы решили сделать вот так. И предлагает мой вариант. Mm. И его берут на работу, да? да про работу сейчас, успеем проработать, поговорить сейчас. Про работу самое интересное, кого взяли, это самое интересное. Понятно, что он не меняет, да? Ну, вот. понятно мы опять уходим в комнату для совещания, нам дают 15 минут для того, чтобы привести себя в порядок, помыться, там, охладиться и так далее. Я, я же первый иду, у меня эта фамилия выше всех. Mm -hmm. А тут еще один момент, форс-мажор, ну, как бы так вот, вре временный, временной форс-мажор. Главное правильно удаление поставить. Связанный с временем. О, так лучше сказать. Вот. У меня поезд, и мне заказали такси. Mm -hmm. То есть У меня остается там буквально полчаса. То есть, вот если я, вот сейчас 15 минут проходит, я отдыхаю, я захожу к ним, и у меня есть полчаса, чтобы с ними переговорить. Нет, нет, нет. А они все знают. Потому что они заказывали билеты, они заказывали такси, все. А потому что, смотрите, какая интересная ситуация. Они оплатили мне просто дорогу. Купили Малыши. билет за, за, за, за свой счет. На Малыши. Да, то есть туда я ехал на поезде на Орловском, на леквичке, которая идет вот в 7 часов у нас из Орла. И в Москве она без 10 и 12. Вот потом они меня забрали на такси из Москвы, привезли в Ступино, в этот домик. Домики классные, трехкомнатные, кухня, душ отдельно. И так, раз, два, да, да, да, и телевизор. И даже если тренажерный звук, я где-то железки потягал. Просто... Ну, хоть железки потягивайся. Да, ладно. Подожди. Четвертый этап. Значит, и мы... Короче, я прихожу... Ну, понятно, садитесь. Последний этап, будем с вами разговаривать. Кто-то из мужиков, не помню. Можно даже директор. И на, на, на, вот для меня последний этап, это был просто вообще... Они меня выжили все в лимон. Я там как уж на сковородке вертелся. Самый, вот они дошли, я рассказываю, я, я рассказываю про то, как я работал инженером, ну, раньше, на предприятии. Mm -hmm. И тут им такой вопрос. Вот вы говорите, что, и рассказал им про то, как у нас э, полетел э, этот э, двигатель на, на работе, этот, э, постоянного тока. Ну, я говорю, вот так и так, э, провели э, техобслуживание, тех э, схему ЭПУ, электронное управление этим двигателем. И там прошло не так два дня, и он насгорел. И мне тут этот инженер, самый нервный, кстати, среди них был, он может, сам, может сам, сам молодой, он такой говорит, ну Дмитрий, таким таким, таким тоном, остальные спокойные были, он единственный такой взвинчатый. Вот вы сами подумайте, ну может быть, это вот, этот вот электронщик, который вам делал этот э, ЭПУ, может быть... Э он что-то там неправильно сделал, он и он сгорел. Самое слабое звено, да. Да, и он, поэтому он сгорел. Я такой... такой я, я понимаю, что он прав. А слова назад не вернешь. Я начинаю крутиться. Как? Как? Как? Как? Как? Как? ситуации? Я говорю, ну, может быть и так. Может быть, да, он ошибся где-то неправильно. Как? Неправильно, что-то что неправильно соединило. может быть, такое. И вот такой следующий вопрос. Опять же, так же, кто написано, на, на, на игроках. Типа, а вот если. А вот если вот они вас все время обманывали, вот этот электрончик и электрик, вы же сами сказали, что у вас были в подчинении электронщик и электрик. А если они вас постоянно обманывали, то как? Вот скажите мне, как вы могли определить, обманывают они вас или не обманывают? Я такой. сижу. У меня так все внутрь упало, мыслей никаких нет. Я такой, я не понимаю, понимаешь, я не понимаю, что им ответить. Я не знаю, сколько я молчал. Может, минуту молчал. То есть время потерялось тоже. Две минуты я молчал. Я такой сижу. Я... Как тяжелый камень. Я приходит, но сразу падает на дно. Приходит, и потому что это все не то, это все не то. Я такой Какой говорю. Правильный ответ. Они, они мне сказали. <реклотя> И я такой говорю. Да, возможно, что они меня и обманули. Я опять соглашаюсь. Потому что как, как бы уже... не... Ну, в время спорить, да? Да, что я, я буду с вами спорить, что, правда, себя дураку показывать. Такой я... Ну что? Ну да, возможно, они меня обманули. Ну вот смотрите, вы не специалист... Он мне продолжает дальше, да? Уже так покоился. Вы не специалист. Покоился. Может, как вы? Может, накинетесь. Что там такое? Я вообще такой, такой смотрю, думаю на них. Ну, я, я, я, конечно, понимаю, что он прав. Mm -hmm. Что да, я как-то должен проверить работу специалистов, э, потому что я не знаю, как они работают. Действительно, я не знаю, в электронике, в электрике я мало соображаю, что я механик по образованию. Я такой ему отвечаю. ну как можно проверить их работу? Если оборудование запустилось на холостом ходу, значит, э, они сделали свою работу. А если они где-то что-то неправильно сделали, значит, оно на холостом ходу не запустится. Или же на холостом ходу будут выявлены какие-то неполадки, которые можно устранить. Вроде бы логично все. Ну так? Вроде бы как бы, да, вот я просто не, не знал, что еще, еще им ответить. Он, он опять тот же самый вопрос, тот же самый вопрос, как-то по-другому его перевернул. То есть вот даже у меня не отложилось это в памяти. Как, как он это, вот, я, как, в какую сторону? Я понимаю, что это тот же самый вопрос. То есть понимаю. Но, как бы, повторять то же самое в ответ, я я ему говорю, так начал уже в философ, философии вдаваться. Ну, вот вы понимаете, что, да, вот у нас было трое человек, работал. Я... That... Ладно, сейчас я быстро расскажу. Короче. И вот я механик, и они двое, электрик-электронщик. Мы с ними работали всегда вместе. То есть я всегда выходил, когда какой-то из, из поломок я всегда выходил вместе, вместе с ними и вместе с ними ремонтировал. Это вот такой вопрос. Он опять повторяет вопрос. Я говорю, ладно, все, я понял. Я не могу ответить на вопрос, я не знаю. И вот этот такой вопрос задает. Вот, а как, вот, допустим, хорошо, это все прошло, ладно, все, вы это все прожили. Он, ну, типа, так такого, он не так не этими словами, но по смыслу так такими. И он говорит. Вот если у вас вот такая ситуация здесь будет, вот что вы будете делать? Я говорю. Надо посоветоваться с кем-то. с кем? посоветоваться? Я говорю. Ну, позвать еще, допустим, если электрик, да, то и позвать еще одного электрика, чтобы он сказал свое слово по этому вопросу. Он говорит, ну хорошо, позвали вы электрика. Он вам другую мысль выдал. Что вы будете делать? Я такой вообще такой... В общем, он меня загонял, загонял в яму. Он меня подвел к яме, и уже начал... Ты Только... попался. Да, ну я попался просто, я не знал, что ему ответить, честно. Вот. И... Я говорю, ладно. Я... Сос... Тогда я уже сос... совсем сдался, я понял, что я не смогу вырулить на нормальных отношениях, на... без нервов, без срывов, не смогу им ничего такого литературного сказать по этому вопросу. Я говорю... Я бы сделал как? Я бы сделал э, попросил бы первого электрика сделать, чтобы он сделал свою работу. Потом бы запустил оборудование на холостом ходу и проверил, работа, ну или нет. Ну ничего, какие проблемы? Вот, и он, он, он, он сидит, и короче, он что-то еще начал спрашивать. Я, я уже все, я уже в отключке, То есть я, у меня уже перестала эта реакция идти. Мгновенно или какая-то еще, и дальше все как в тумане. Потом они меня отпустили, типа, ладно, все, идите, вас машина ждет. Давай, до свидания. И я уехал на такси, на этом. Ну, это как раз такси, то есть, кавычка, такси. Вот, и я попросил этого мужика, чтобы он меня остановил где-нибудь на дороге, чтобы я прошла свежий воздух, потому что невозможно было. Я там в машине, чуть ли у меня там приступ не случился. Вот, и я... Подышал свежим воздухом, я попросил его довести меня на метро. На метро я доехал до вокзала, поменял билеты. У меня билет был на поезд, который шел в 19.40. А я на вокзале был в 5. Значит, они покупали мне билет, чтобы я приехал и уехал. И я поменял этот билет, который обратный. И я еще получил деньги, 450 рублей. Как будто поработал. Я же поработал, я, я думаю, вот. Вот это я хорошо сделал. И я пошел на 400, ну не, не на все деньги, там, сколько, там 200 рублей, купил себе еды на обратную дорогу, я вернулся главное, на что наши что электрички, есть. которые ходят в вот, Москву, «Орел» вечером, в 6, в 6 вечера она ходит, mm. вообще. И я там поел, поспал, короче, вообще в этой электричке, я уже был вообще такой. Я уже когда уже на подъезде к Ролу такой, «А, да и...» Ну, короче, я не так, конечно, сказал, я матом сказал. Вот. ну И да, с ней, ладно пускай. И мне там через сколько там, в среду, это в понедельник было, в среду звонит девочка из агентства, ну я через агентство оформлялся, mm. вот. ага, и она говорит, типа, да, сейчас скажу, кого взяли, да, сейчас, а, значит, там я рассказал только, только последнюю часть, там mm. еще до этого были отборочные этапы, которые были два месяца. Ты надо книгу написать. Пишу когда-нибудь. Вот, это, же, это интересно настолько, что вот просто я хотел, когда вернулся обратно, сюда водил, я хотел тренинг сделать. Как через это... работу, да, как пройти центр, А потом на Яндекс вышел, ну как проверяется. Там как? уже есть. Нет, нет, нет. Запросы плюс э, стоимость клика. Ну, это проверка. Есть вообще интерес или нету? Во-первых, нет, нет, нет, нет интереса, нет целевой аудитории. А во-вторых, те, кто ищут работу, у того чаще всего денег нет. Поэтому платить некому. То есть даже если сделал, то есть должен деньги с этого нести. Все. То есть выпишку ну, можно, в принципе, что там. Ну, ладно, буду экспертом. Вот, ну ладно. Я она мне звонит и говорит, Дмитрий, мне звонили с Марса. В общем, вы... Это случилось. А, кстати, про бурсианский язык я могу потом рассказать, тоже интересная тема. Вот. И мне позвонили за Марса, и у меня для вас неприятные новости, вас не взяли. Дмитрий, Дмитрий, ну вы, и она мне такая, я по улице иду такой, я говорю, и у меня такой, такой, сразу у меня два руки пакет, другой телефон, я такой, пакетом. Слава тебе, Господи, про себя. <связи> не взяли. Я, я, я, я, я бы с ними просто не смог бы работать. Вот с этими людьми. Просто я я просто посмотрел на них, какие они все отрешенные от мира. У них все хорошо. Ладно, не важно, не суть. А, и она говорит, ну вы не, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Понимаете, Дмитрий, ну вот ну никого из вас не взяли. А, даже да. Ну вот это, это я такой, Вау. А скажите, вот, вот у вас какое вот впечатление о других кандидатах? Вот скажу, бы вот, вы, вы э, были на их месте? Кого бы вы взяли? Я говорю, я бы взял Юру. Вот Юру я бы взял, потому что просто, он, вот, он очень хорошо. Это по формуле считается. Да, потому что он вот, вот, хорошо, вот, он и специалист хороший и, вот, и умеет хорошо разговаривать и, в общем. А вот второй я забыл я его зовут. Он может быть, он не выспался, потому что он приехал э, на машине, он опоздал, не знаю. Но вот что-то с ним было не то. То есть может быть, не выспался, он не смог себя... Надо выспаться. Да, я выспался. Я я вдруг начался в 10, наверное, в этом домике. Вот, Ну, впечатление, вот я сколько уже прошло. Это было в конце октября, впечатление. Просто, понимаешь, там суть в том, как ты можешь реагировать на нестандартные ситуации. Вот, э, то вот есть если у тебя есть? формула в голове, то можно ее поюзать. Если нет, то, значит выключишься теми силами, которые есть. Понятно. Я выкручивалась... лучше, лучше формулу Пуанкаре. Да, да, да, да, да, Ну там даже те, кто с формулами, вот там, по-моему, вот пацанчик второй, который не Юра, он, по-моему, с формулами все решал. Я видел, у него этот решетник. Но его тоже взяли. То есть опять же, не по каким критериями они оценивают. То есть и Опять Только же, где-то я форум видел. Те, кто на, на, на Марс э, ходили на Кто собрался на Марс? Да. То есть получается так, что они подбирают людей под себя. То есть, чтобы с этими людьми было легко работать. То они берут не специалиста на работу в чистом виде, они берут личность. Вот здесь уже. 30 лет, то есть, на, на, нам было там примерно 30 ну, плюс-минус. Скорее ну, да. минус. То пока есть, я досижу, у меня уже тоже будет. 7, по-моему, второму 29, по-моему. Ну, короче, где-то мы так. То есть, к этому, к этому времени уже все. Ты уже не поменяешь человека, это уже как есть. Ну да. Вот тут есть такой. то есть, ты можешь ему сказать, что ты должен сделать сегодня вот это. И дать ему список, да, грубо говоря, по сделай это вот это сегодня. Mm. Я возьму этот список, грубо говоря, и я не буду его решать по порядку, потому что я понял, что по порядку у меня не работает. Я буду по порядку решать в два раза дольше, чем в разброс. И я начну, допустим, делать шестое дело, потом десятое, потом третье, потом второе, ну и так далее. И получится так, что когда, когда он придет проверять, допустим, в обед, после обеда, что ты сделал, покажи. Я ему, вот, и вываливаю ему все дела, которые в разнообразии сделаны а если начальник ир рационал, допустим, да, иррационально все смотрит, то все? Мне спаковать вещи и уходить? Ну, как бы, я просто не, не, не, не могу это сейчас, как сказать, на на логически не могу это рассказать. Спасибо за внимание, за то, что дослушали до конца мой рассказ о том, как я проходил ассессмент центр в компании Марс. До новых встреч. Всего вам доброго.